Всем привет! С Вами Матвей Фонтон и компания Ландер. Я сейчас нахожусь в ЖК Панорама. Сегодня нам предстоит подключить гидромассажную ванну торговый марки Одна Еще одна ванна продана нашей компании и нужно ее подключить и поставить на гарантию. Вот такая ванна. Love Story. с гидромассажной системой. Осталось подключить еще только смеситель врезной. Кто видел наше прошлое видео, мы его врезали. То в данной ситуации это будет точно такой же смеситель. Вот в этом месте находится сам насос. Которую нам следовательно стоит подключить к сети и запустить систему, проверить. Осталось набрать воду. И сделать пуск. Осталось еще пол ванны. синий же близко. Так что ванна набралась, ответственный момент запуск. Насос включили. Добавим ложку. Аэра. все подкинки работают. Кетчек нигде нет. Так, ну что, друзья, запустили еще одну гидромассажную ванну торговой марки Равак, модель Love Story. Вот так она выглядит. Кому понравилось, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, заказывайте гидромассажные ванны.